Всем привет, дорогие друзья, с вами Трикса, тире Ваня Ну или тире Ник из Бро, наверное, Ник из Бро Мы продолжаем снимать 9 лик, секрет Змеиной Бухты В прошлой серии мы остановились на том, что я пришел к этой старухе дать котку А, амулет, оленя-защитника, наверное, у меня найдется такой Я могу вам продать его Uh, well, скажем, say, за 50 баксов Дешево было бы просто грабер. Could... Грабежом ну, Буквально Следите за языком Я купил его Fair у Блэка Все по-честному Это как thief? Это Кугуты like Гу воровкой А, Шграб. теперь катись отсюда а, Пока, Along Барю. Заодно He -he. с своей печалью Хе-хе uh, Омлет Хелен у торговки она говорит, что, что купила у Блэка. Она наверняка знала, что амулет ворованный. Ага. И что нам делать? Опа. Опа. Опа. Амулет. Ребят, и чё нам делать-то? Потому что наши подружки плоховатый чё-то без амулета. Вы это сами видели. Прекрасно, что ей плохо. Ага. Нашел компас. Нашел камень. А камень и все. А. Ребят, мне а, поможет только очень острый инструмент. Я вспомнил. Когда мы прогнали кота в первой же серии. Вот тут вот. Гудок э, примотан к постепенно. Не нужно что-то острое, чтобы отрезать его. У меня есть нож. Появился. Опа, нож у нас сохранился. че то он где-то еще пригодится. Catholic огонь. А, тут наконец-то нормально. Торговая площадь. не correction. Now you've done it. А теперь ты... Брибо, Таки! А, Брибо, вернись! Брибо. Ты глупый код, Проклятье! Черт тебя подери! Так, пока этой нету. Ой, Спичка... Одна, вторая... Соедини талисман с ценниками, нажми в них порядке возрастания цен. Идет сначала сколько? 10 баксов. 10 баксов вот. Потом идет сколько? Потом идет 12 баксов. 12 баксов вот. Потом идет 24. Я что-то потерялся. Ребят, я что-то потерялся. О, это правильно. 24. Потом идет 27. А это 42. 27 был минимальный. А. -а, -а. 27 Теперь, как я понимаю, 30 30 33 Сейчас 33 бакса 33 вот. Теперь надо... Сейчас, какой нам надо еще? 33 есть. О, 38. 30 вот вот. И теперь надо найти за 42. За 42. Вот и вот. Надо вернуть этот хелинг. Амулет Хелен. Ну, нам на улицу, сюда, сюда. Держи. Я помню это. Мой амулет. защитный амулет. It's... Это ты, you, моя дорогая подруга. Это really правду ты. Послушай, Змейный Бух, что-то нела... неладное творится Там машина в подвале, и она производит этот гудящий звук. Чего? Какой звук? Сводит их с ума. Там высокое здание, но она знает все. Она видит меня. Мы с Джо получили предупреждение. Сзади! Это шериф. Это шериф. Я его по руке узнал. Как, как я попалась сюда? Голова раскалывается. Тряпочка это Хелен написала. Не верьте шерифу. Запомнили. Здорово. О, будь я проклят. Хе. Я же говорил тебе не выходить из моего офиса, но ты решила не слушать шерифа. Вот так, где эта женщина. Она заперла тебя здесь. Дьявол! Я, Я понятия Ты не имею, friend, что здесь происходит. Но если твоя подружка, тебе нужно быть. Если не просто так здесь заперли. Знаешь ли? волн Шериф Фрисон, позволь мне, насчет вашего а, маленького происшествия. Кажется, ваша подруга, но очень. Я прошу прощения, лишь шериф был немного резким Я хочу поблагодарить вас еще раз за мое спасение. Вот, боюсь. Это лучшее, что я могу для вас сейчас сделать. Наслаждайтесь последним днем фестиваля. Билет в музей. Отличная тема. Уильсон подтверждает, что Хелен сошла с ума. Она украла у него ключи, вырвала меня и заперла в камере. Даже не верю что это все происходит. Да. Чё по уликам? Ничего. Что у нас есть? У нас есть тряпка. Ну если то, что нам этот сказал в музей. Погодите, внутри кто-то есть. Фу, господи, мне нужно вытереть. А, -а, а, не зря тряпку нам дали. Фонарик и последний деталик. Балдеж, балдёшь, балдёшь. Балдёшь. Давайте разбираться. Сюда, как я понимаю, нужна маленькая. Сюда... Сюда большая. Сюда средняя. Сюда маленькая. Сюда средняя. Маленькая и... Большая? Отлично! <с> Быстро справились Теперь надо Вставить билет э, э, Ты кто? Ты кто? Ты куда? Кто-то вырубил свет Здорово Опа! Щиток Ага Забираем один символ. Пока не знаю зачем О Ох Больно О Ох Теперь мы играемся с током ну, mm -hmm. это должно быть так. Это получает ток. Ты так. Вот так. Вот так. Вот так вот так и вот так вот нам надо осталось подать вот в это в последнее место электричество Что-то как-то вот в этом духе должно она подаваться. А теперь вот сюда. Отлично. У нас получилось. Ой, опять ты. Загадки, кнопку пропуска. Didn't think I'd meet you here. Приветствую. Не помню, you кажется, вы достали билет у мэра. И у меня an... такой же есть. Ah, no, он, я уверен, что он где-то тут anyway, был. Nice В любом случае, было приятно с вами а, поболтать. Wait. Погодите, вы что, что сделали за дверью главного входа? Она же не открывается. Наверное, опять что-то случилось again. с механизмом. Listen, Послушайте, я... Я... I'm not good мне good нужно spaces. уходить отсюда, мне нехорошо, особенно если вокруг полно змеи, I'm, I'm я, я пойду наверх и не выход, если If вы его раньше him, меня, крикните! Да, окей. Okay. Ребят, что то ему нехорошо. О! Нифига, да? пинцет. Опа, еще одна такая же. Как мы находили. Тогда пошли на второй этаж. О, тут фильм. Ребят, не хочу. Покажи мне больше. Посмотрите ролик в музее. Ребят. Ой. Клык. Ребят, извините, но мне неохота смотреть этот видеоролик. Нет. А, как Оуд э, дафер каким-то чудом он оказался поблизости каждый раз когда э, когда А, гради... глядит беда окей окей э, а что нам надо то А, а, ой Ой Ладно Пошлите тогда опять Я воспользуюсь, ребят, подсказкой Ф а -а -а. Монетка Зачем ты мне тут нужна? Что мы можем тут найти? Нет, не сюда. По форме напоминает яйцо. И оно светится? Ребят, я в полном заблуждении. Извините, но я в полном заблуждении. Что ты... а а Теперь я тебя понял. Лики, цели. А на... найди что-то, бли... а, выберитесь из музея, исследуйте музей на на предмет. А предмет улик. Найди Хелен. Найди М -м, много. А у меня нету тут ничего такого, да? А. Понятно. Ага, ага. Ага. Жемчуг. Ага. На. Да. Ага. Ааа. -а может кто-то объяснить, что это? А. Жемчужина. А. а. Теперь осталась Жемчужина одна. А. Окей. А. Шестеренка. Вот она, вот она, вот тут, да. Эй! Эй! -э -э -э -э -э -э -э -э! Вернулся! Ну и ладно, пока что. Ребят, наверное, я на сегодня вскрою этот замок и закончу на этом серию. Крутнем еще раз. Крутнем еще раз. Один, два, три, 4 5 Один, два, один, два. Нет. Я ошибся. Ага. Ага. Давайте еще раз Еще раз, потом Вот так Вот так Вот так И Еху Ребят э, На этом Мы наверное сегодня закончим нашу серию Uh, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, звать друзей. Ребят, подпишитесь на наш, на наш канал, чтобы не пропускать Let's Play про 9 ликтай на Змеиной Бухте. Uh, плюс мы снимаем разносторонний контент. Это прохождение игр, вопрос-ответ, влоги и всякий разный контент. Ребят, если вам понравился видео, лайк. Ставим лайк, пишем в комментах, почему он вам понравился. И ставим вы можете поставить дизлайк и написать, почему вам э, не понравился видос. И мы спираемся, ребят. Ну и все. Ребят, ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну и всем пока. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока. пока, пока.